История русских сел в Калмыкии начинается с указа от 30 декабря 1846 года о заселении дорог на калмыцких землях Астраханской губернии. На тракте от Царицына до Ставрополя предполагалось учредить села, станицы с русским населением. Так, например, в истории села Кормовое записано: "Надо отдать должное коренному населению степи. Калмыки не только не препятствовали переселенцам обустраивать их быт, но и всячески помогали им". Обучали их премудростям пастбищного содержания скота. Уже в 1854 году журнал «Волга» отмечал, что обеспеченность скотом у переселенцев в два раза выше, чем у других государственных крестьян Астраханской губернии, и уступала только калмыкам. Вчерашние крепостные, униженные рабством в местах своего прежнего обитания на степном раздолье Калмыкии, вдали от чиновников, судей и приставов, нагло обиравших их, впервые почувствовали пьянящий воздух свободы. Благосостояние их росло. В селах стали строить церкви и школы. Главным тормозом в дальнейшем развитии русских поселений стала нехватка земли. Вся земля кругом принадлежала калмыкам. Выходить русским крестьянам за пределы выделенной им под заселение земли строжайше запрещалось и наказывалось государством. Всеми делами в калмыцкой степи ведало управление калмыцким народом. Руководил им заведующий калмыцким народом, которому подчинялись улустные победители. Работали в улусных управлениях за очень редким исключением только русские люди. В баннежском улусном управлении служил и Петр Анацкий. Богатые русские чиновники калмыцкого управления были против раздачи калмыцкой земли крестьянам, так как через поставных лиц брали ее в аренду за бесценок и уже за приличные деньги сдавали ее жаждущим земли крестьянам. Общественный капитал калмыцких улусов из-за этого пополнялся на порядок меньшими суммами. Поэтому так мало было в Калмыцкой степи школ, больниц, хороших общественных зданий. Уже в начале 20 века земельный вопрос Калмыцкой степи значительно обострился. Во всей Астраханской губернии Калмыцкая степь занимала 70% всех земельных угодий. Русскому населению катастрофически не хватало земли. Из-за потрав переселенцами выпасов сокращались и территории для содержания скота калмыцкого населения. В 1912 году в Петербурге на совещании в МВД сообщалось, что переселенцы из села улан содержат 150 тысяч овец мириносов из-за взятки в улусном управлении фактически их на территории Маныческого и Икицухорусских улусов, вытаптывая там пастбища. Широко известна 15-летняя тяжба переселенцев из села Солодники с калмыками и кибухусовского Аймака. Были Столкновения на этой почве. В один из таких дней старшина Экибу Хусовского МКБ дал телеграмму в калмыцкое управление о захвате земли. Крестьяне толпой приступили к массовому скосу травы. Стражников крайне необходимо, дорог каждый час. Дело это безрезультатно рассматривалось долгое время. После революционных событий земля таки осталась за крестьянами села Солодники. И это происходило по всему периметру границ калмыцкой степи. Обострились и отношения между старыми и новыми переселенцами. Первопереселенцы уже вжили в степной быт, наладили связи с калмыцким населением. Так, ревизор Кошкин писал в отчете, что новые русские поселенцы в Яшкуле терпят притеснение от русских же старожилов. Первопоселенцы насильно закрывали школу для детей новых жителей. А калмыцкое общество берет с них более высокую плату, чем со старожилов. Первая мировая война и революция еще больше обострила эти противоречия. В 1917 году с фронта в русские села Калмыцкой степи стали возвращаться вооруженные фронтовики. Хлестки лозунги революции. Мир народам! фабрики рабочим, землю крестьянам прочно засел в их головах. Оружие в руках пианила голову, придавало силы. степи царило безвластия. Толпы вооруженных крестьян, вчерашних солдат мировой войны, опьяненных безнаказанностью, ринулись захватывать ближайшие калмыцкие земли. Вопиющий случай произошел с первым профессиональным лесоводом Калмыкии Горёй Джерентеевым. После окончания курсов по лесоразведению в Астраханской школе садоводства лесной департамент направил его в 1884 году работать на Тингутинскую лесную плантацию. На протяжении 35 лет он занимался лесоразведением на тракте. Крестьяне села Дубовый Враг, ныне всем хорошо известно в Калмыкии, арендовавшие калмыцкие земли, объявили их своей собственностью. Мало того, они стали выгонять калмыков хатона Тенгута с их выпусков. Будучи грамотным человеком, Горяджа Рентеев написал от имени земляков жалобу в Царицынский исполком. Письмо было перехвачено, крестьяне захватили и вывезли всех подписавших письмо калмыков себе в дубовый овраг, закрыли их под замок. и Ежечасно подвергали их издевательствам и избиениям. Через три дня до властей все-таки дошли вести о произошедшем и калмыков освободили. Горя Джерентеев после этих событий заболел, с трудом мог передвигаться, так как ему отбили почки. Спустя немного времени проходившие мимо красноармейцы заразили семью Джерентеевых сыпным тифом. Так трагически ушел из жизни первый лесовод Калмыкии. Для грабежа калмыцкого населения стали снаражаться целые экспедиции вглубь калмыцкой степи. Они уводили скот, грабили даже нехитрое имущество и убивали свидетелей своих преступлений. В Астрахане организовались целые банды для разбоя. В Харахусовском Улусе особой жестокостью отличился отряд Льва-Татищева. Прикрываясь революционными лозунгами, бандиты жестко грабили и убивали безоружное калмыцкое население. Посланный Застрахани Астрахани на поимку Татищева отряд Бочкарева покончил с бандитами. Забрал у них награбленное и тут же продолжил снова терроризировать и грабить калмыцкое население. Просьбы калмыцких советских органов выдать им оружие для защиты встречали в Астрахане постоянный отказ. Только создание хохолом Джалыковым и другими коммунистами конных улусных сотен остановило это беспредел Стефии. Все эти бангруппы из переселенческих сел трансформировались в отряды самообороны и в дальнейшем стали основным пополнением Красной Армии в Калмыцких степях. Начал процветать сепаратизм. Зажиточные села вокруг листы решили выйти из состава Калмыцкой степи и организовали новое образование – и листинский уезд с подчинением напрямую Астрахани. В боях, отрядов самообороны против потерпевших поражения в Астрахане и отступавших сальские сепи войск князя Тундутова и генерала Сахарова, особо отличился своей военной сметкой и храбростью Георгиевский кавалер Петр Анацкий. Именно в это время мученически погиб, окончивший Александрский лицей в Санкт-Петербурге юный князь Мункотимир Тюмень. Он был захвачен плен отрядом самообороны. Его конвоировали из ремонтного в зимовники. Во время пути издевались и постоянно избивали. От побоев он скончался. Тело его было брошено где-то на обочине. <звы> Петр Аннацкий, знакомый с административной работой, еще в управлении Маннечского улуса помогал исполкому нового Элистинского уезда. Но канцелярская работа притила бывшему под прапорщику 20-го пехотного Голицкого полка. И отряд самообороны, назвавшись Элистинским полком, а затем дивизией, собрав бывших солдат со всей округи, поехал наводить порядки в соседней области войска Донского, а именно Сальский округ, основным населением которого были казаки-калмыки. Целью был грабеж зимовников-конезаводчиков где паслись большие косяки породистых лошадей. Грабили как русских, так и калмыцких хозяев. Был разорван один из известных конезаводчиков Санжа Бакбушев. На беду на зимовнике у родителей находился его сын – сотник 17-й отдельной донской казачьей сотни – Бадьма Бакбушев. За боевые подвиги в Первую мировую войну награжден орденом Святого Владимира IV степени с мечами и бандом орденами Святого Станислава Второй II и Третьей степени с мечами и бантом, Орденом Святой Анны Третьей степени с мечами и бантом, Орденом Святой Анны Четвертой степени Анинское оружие за храбрость. Его вместе с хозяином соседнего зимовника Бадьмольсель Сельдиновым арестовали и конвоировали на станцию зимовники, по дороге постоянно избивали, на железнодорожной станции их ели живых, после допроса поставили возле ямы полной трупов и расстреляли. Так называемый Листинский полк под командованием Петра Анаскова двинулся на станицу Грабевскую. По воспоминаниям жителей станицы, дать отпор на тот момент было некому. Почти все казаки калмыки воевали в Зюмгарском полку. Вместе с казаками станицы Платовской они составляли костяк знаменитого полка Донской армии. Уже в наши годы уроженцы станицы ездили на место, где раньше стояли их мазанки. Еще живы были свидетели событий гражданской войны. Они рассказывали, что командовал бандитами комиссар Анацкий. Он окружил станицу десятью пулеметными тачанками. Население в таких случаях обычно пережидало напасть, прячась в соседних со станицей балках. В Хуруле находились манджики и гелюнги. Молились за избавление от беды. Как такового боя за станицу не было. Петр Анацкий, находясь на службе в волосном управлении, знал, как калмыки относятся к своей вере, но это его не остановило. Он скомандовал огонь, и стены Хурула пронзили пулеметной очереди. Деревянные части Хурула загорелись. Начался пожар. В огне метались фигуры священнослужителей, их тоже разели пули. Кроме самого здания, Сюме в Хуруле был небольшой домик, где хранился канжур, привезенный из Тибета. Старинные грамоты и документы. Там же находилась усыпальница ламы донских калмыков Катиба Джугинова, уроженца в станице. Элистинский полк еще сутки занимался грабежом, убийствами и насилием в станице. Все эти факты были рассказаны свидетелями этого преступления, записаны Просковьей Ирниевной Алексеевой. Каждый рассказчик расписался в достоверности рассказанного. Эти записи были упакованы в емкость и закопаны на месте, где когда-то стояла богатая станица и где жили раньше почти две тысячи жителей. Открыто написать о зверствах Красной Армии тогда было просто невозможно, поэтому воспоминания закопали на месте уничтоженного Хурула. На этой встрече присутствовало почти 50 станичников и их потомков. В ноябре 1918 года в листу прибыл известный царизнский Волгоградский большевик Иван Тулак, иногородней станицы Морозовской. Его называли командующим Степным фронтом. Он начал наводить порядки в эллистинском полку и других, фактически партизанских частях. Детство он довольно жестко, с была было покончено. В декабре 1918 года русские крестьяне сел Элиста, приютное, ремонтное, кормовое, без люрта, кресты, еще вчера устанавливавшие у себя советскую власть силой силы и оружие на создавшие идеи «все поделить по луну калмыцкой степи», подняли восстание. Подавляющее большинство их было солдатами эллисинского полка. Возмощены они были под Разверской и декретом Совета Народных комиссаров РСФСР от 3 декабря 1918 года, где местным советам было разрешено устанавливать более 60 видов налогов на крепких хозяев, а хозяева в селах эллиста ремонтная Шандаста и Кирюльта были крепкие. В ходе восстания крестьяне разгоняли комитеты бедноты, избивали партийных и советских работников, уничтожали описи своего имущества, хранившегося в сельсоветах. Выехавшие в село Кресты, ныне село Первомайское, на подавление мятежа Иван Тулак с военкомом уезда Пастушковым были буквально растерзаны крестьянами и своими же красноармейцами. Восстания вскоре было жестко подавлено частями Красной Армии, прибывшей из царицына. Петр Анадски не был глупым человеком. Быстро сориентировался и принял непосредственное участие в подавлении контрреволюционных выступлений своих бывших однополчан и соседей. Почти сразу же он заменил убитого листинцами Ивана Тулака на посту командующего степным фронтом. Пробыл он им всего неделю. В боях под селом Дивное он получил смертельное ранение. Рассказывают, что смертельное ранение было в спину. Земляки не простили предательства, Похоронили его почему-то не в родном селе Приютное, а в селе Беслюрта, ныне село Воробьевка. Могилу Анадского в первые годы не раз оскверняли родственники погибших повстанцев. И в могиле не давали покою Петру Аннацкому. Как мы видим из нашей публикации, личность Петра Анадского неоднозначная как в глазах калмыков, так и в глазах русских горожан. Время тогда было жесткое и кровавое. Наша православная церковь тоже, думаю, даст свою оценку человеку, давшему приказ стрелять по храму, пусть даже не христианскому храму. По материалам статьи Валерия Кутушева. На этом пока все. Подпишитесь на наш ВКонтакте и Телеграм. Ссылки будут в описании под видео. Оставайтесь с нами, оставляйте комментарии, делитесь нашим видео с друзьями с наилучшими пожеланиями. Максим. Добро